Здравствуйте, мир. Это снова я, снова тесты. Это Volkl. какой-то RTM-84, мне кажется. Мы в титрах вы увидели. А, Лыжи, такой, на мой взгляд, уже абсолютно мертвой концепции классических универсалов. Так у Карвин с расширенной талией. В данном случае а, принимаются попытки облегчения конструкции с без потери жесткости. В итоге, в итоге, в итоге, в итоге получили такую перестабиленную лыжу, которая действительно реально стабильна в среднем повороте, такой усредненный вариант, который все делает в середину, и в середину и по качеству, и в середину и по параметрам. Очень средний поворот, очень средняя надежности, очень стабильно с очень средней отдачей. Ну, как бы, при этом вообще никаких претензий к лыжам нет. Они все надежно делают, они очень все достаточно просто Единственный, наверное, минус, что как-то мне... Такая как концепция лыж подразумевается какой-то новичковый уровень. То есть люди, которые хотят одну какую-то пару на все и везде. И, ну, это, как правило, вот те, кто начинают, хотят. Либо те, кто как-то ничего не хотят от лыж. Эти лыжи хороши, но у них самое как-то интересное, более-менее, начинается на какой-то такой усредненно приличной скорости. То есть это не какой-то чехпы. Но есть и другой у них плюс. У них есть плюс то, что они... Очень достаточно надежно и комфортно и четко, с четкой обратной связью работают на коротких поворотах с проскальзыванием или в классическом стиле. Очень цепляются кантами на жестком там, или там, каком-то ободранном склоне, дают некий контроль но настолько, насколько могут дать а, такого плана лыжи с такой широтой талии. Надо понимать, что ширита талии не может пройти бесследно Она, естественно, снижает торсионную жесткость Но, в общем-то, достаточно нормально лыжи цепляются И даже, в общем-то, классикой можно походить Попрыгать там между буграми, поманеврировать Ну как-то они очень так вот надежные, стабильные Не могу сказать, что как-то вот супер весело на них кататься Но очень понятно и Очень четкие, понятные реакции предсказуемые лыжи не хандрят, не прыгают, не скачут такие немножко может показалось тяжеловатые но за счет этой тяжеловатости очень понятные, простые то есть удобные, удобные вот такие вот просто катаюсь как-то, как могу, как получается не хочу сильно ничем заниматься, хочу просто кататься чтобы мне было хорошо и точно вернуться домой там и выпить шнапсику Все. вот такие вот лыжи могу их советовать в общем-то Людям, которые не одержимы какими-то спортивными успехами И хотят просто понятного стабильного катания Все, пойду со следующими, чтобы не пропустить подписывание на канал Подробности, как всегда, на сайте, вопросы, как всегда, на форуме Пока!